В сознании современных мужчин до сих пор сидит конструкция о том, что мужчина должен женщину обеспечивать полностью и во всем. Ребята, времена меняются, времена меняются и нужен уже кардинально другой подход. Я об этом много раз говорил, но мне никто не верил. Сегодняшний пример это рассказ о том, что моя теория все-таки работает здравия вам господа бояре вот я вам уже говорил что это работает но многие мне не верили и вот пишет мне подписчик доброе утро руслан как человек смотревший многие твои ролики давно подписанный на канал как твой старый подписчик я решил провести эксперимент о котором ты говорил Женщинам, которые хотели строить со мной отношения, в последний год я ставил условия в 6 миллионов рублей. Добрачная компенсация ваших возможных расходов в случае развода. это такая страховочка от неудачного брака. А теперь вопрос, уважаемые знатоки. Как вы думаете, у него получилось? Стал бы я рассказывать, если нет что мне говорили мои подписчики в комментариях о боже мой нам не дадут это самый основной страх вообще всех мужчин что если ты женщине что-то предъявишь какие-то требования ей выставишь все она сбежит она не даст о боже какой ужас я вам говорил что надо знать себе цену и нужно не стесняться предъявлять женщине какие-то требования и вот подписчик пишет. Наконец нашлась такая женщина, которая решила мне подарить квартиру в Москве, внутри МКАДа. Подключила всю родню, собрала деньги. Вот теперь ездим мы и выбираем в пределах 10 миллионов более-менее хорошую квартирку для совместного проживания которая будет, естественно, оформлена на меня. Данное условие, пишет мой подписчик, работает тогда, когда знаешь себе цену и соответствуешь ей. Я давно говорил... Осознайте, наконец, свою цену. Осознайте, наконец, что бабы вешаются без мужика, что вы им необходимы, что классный мужик, тот самый мужик, за которым они всю жизнь охотились, чтобы получать от него бесплатно кучу эмоций, все эти гормоны, эндорфины, дофамин, все вот это в куче. Вот она увидела вас и влюбилась. Вот все, это тот самый мужик, который вызвал, наконец, в ней эти чувства вот он так осознай свою цену ты для нее бесценен ты для нее дороже чем ее деньги прошу говорит мои личные данные не распространять поэтому имя и аккаунт этого человека я вам не дам но еще раз попробуйте вы попробуйте наконец выставить женщине свои требования не вот эти дурацкие требования там а сколько у тебя было до меня вот что это требование значит на самом деле скажите пожалуйста это очень популярное требование но вы таким образом изначально женщине как бы показываете что она в принципе нафиг не нужна никакая вообще не ни с 5 миллионами не с 10 миллионами все там до меня был один мужик все ты уже негодная там все пока это как бы вот такая претензия, которая не предполагает какого-то позитивного развития, она предполагает какое-то оправдание, что да, нафиг оно надо было вообще. Если оно нафиг надо было вообще, то действительно используйте такую претензию, рассказывайте им, что они уже там юзаны, там еще какие-то, и как бы и посылайте нафиг, если это ваша истинная цель. Если ваша истинная цель построить здоровые, гармоничные отношения, в которых женщина не будет сидеть у вас на шее, пожалуйста, выставляйте им требования. Хотите 6 миллионов, хотите 10 миллионов. Практика показывает, что бабки у них есть. И ради действительно ценного мужчины, которого она любит, ради него она готова. Она готова вложить 10 миллионов в квартиру в Москве оформить на своего любимого мужчину. Только для того, чтобы он был с ней. И вот дальше, давайте представим развитие ситуации. Женщины же у нас очень меркантильные. Они не любят вообще вот терять деньги на самом деле. Она вот не считает на данный момент, скорее всего, что она деньги потеряла. И он также не считает. Квартира оформлена на него. Если они живут в браке, в браке живут, представляете, и не разводятся, да, то она вообще ничего не теряет. А если вдруг у нее переклинит что-то в башке, что-то переклинила, она там взвизгнула, побежала, фляга засвистела. Это у женщин часто бывает. Именно вот на таких вот переклиниваниях они разводятся на эмоциях, в состоянии аффекта. Мне мой отец говорил э, такую фразу, говорит, никогда не принимая никакие решения в состоянии аффекта. А женщины очень часто на эмоциях делают что-то такое вот непоправимое. Да? Все, разрушают семью, пошел ты нафиг, детей распилим, там имущество разобьем. Ну, все сделаем максимально ущербно, максимально плохо, максимально по подраконовски. И вот если у этой дамочки все-таки наступит, а у нее обязательно наступит в отношениях такое переклинивание, ну потому что она женщина, да, вот у них бывает это, ПМС какой-нибудь или еще что-нибудь, там гормоны какие-то нахлынули, все это бывает, там, послеродовые синдромы, после которых вечно все разводятся, все это будет. Но в этот момент она поймет, что, ну, ну по скандалит она маленько, а на развод подать будет очень-очень дорого. Понимаете? Это она лишится, грубо говоря, своей инвестиции в 10 миллионов рублей. И, учитывая то, что не одна она в это вкладывала, а там еще родственники помогали, ей будет стыдно перед всей вот этой толпой. И вряд ли она будет с этим товарищем разводиться. Она же выложилась. Делайте выводы, господа бояре. Не бойтесь, женщинам, выставлять свои требования, особенно финансовые. Видите, как все отлично разруливается это лично мне вы можете не верить что моя женщина за свой счет меня возит на отдых за границу но вот пожалуйста есть подписчики которые попробовали также попробуйте и вы на самом деле что вы теряете да вы абсолютно ничего не теряете попробуйте 10 раз 20 50 100 и возможно и возможно <свы> вы вот в этих ужасных матриархальных Условиях создадите себе такую страховку лютую, что как бы брак, окажется, все-таки для вас возможен. Счастливый брак, счастливая семья с минутными, неизбежными помутнениями разума у жены, но это не приведет к разводу, потому что она будет бояться терять свою инвестицию. И даже если у вас ничего не получится, представьте, что вы сотни женщин сообщили свои высокие требования. Они будут знать, что такие мужчины существуют, что не все уже олени, которые на коленях ползают с розами и с деньгами, только-только вот давай будь со мной. Они будут знать о том, что появились мужчины наконец-то, которые осознали свою ценность.